Ну и так, всем привет, с вами я, Мораса. Сегодня я буду играть в Майнкрафт на серии Гомо HD Минингейм вы 2 О, что такое? А, четыре команды с тремя челбиками? О, красная команда, давай, мы должны победить я никогда не заходила хотя. Не знаю. Посмотрю потом. Когда-то у что-то. Может быть. Такое. Чудо. Ай! Чудо, юда. Не знаю. Когда захожу в что-то подлагивает. Бывает такое. В мире такие греза так. Ай-ня-ня. Стоп. Мы чё, как лохи? Жить. Да ну нафиг, где железо? Да ладно, вот оно, железо. Слушай, а я что то не заметил. Привет. Сделай мне омлет. Позаза. Озязюшки. Пузюзю! улзу зузу зузу кстати а где наш а вот он же теленок, вот миллионок хера спасибо что ли а мне а мне о спец надо было написать ну вот это я уже понимаю помощь по команде. Так. Это я уже, конечно, понимаю. Так, две девки. Ну это есть обычный стиловский скин. Негодил только у женщин. Так. Кстати, что тут железом а? Я хочу позовить. Там уже челодитый. Сейчас я понимаю, что это за говнецо. Если не меч нормальный. Так. Ну все, Теперь это не говнецо. Керцо. Ну все, Готовь. Так. Теперь осталось только разжиться на хорошую броньку. Нашего скинули. Вот, братаны. Вот и дают. Mm -hmm. Все-таки за ней ходить. Но у меня до того меча даже не было. Вторая появилась в ангаре. нашим любимым Все, я разжился на нормальный, рюк. Так, вот. Сзади там лежит. Если что, подбирайте. Ой, на, отец Ну ты куда бы забезала? Забезала. Я уже просто в классной броне. Иди, иди сюда, вот, на. На, лежит. Так, это ты мне давала. Ну что там Никола, блин, нету? Ну чё, я иду. Я иду говнорашить. Так. Говнодрюкать. Ну чё, иди-ка сюда. Я тамщу Свою девицу. Ладно, я пока что собираю тебе на нервок тут подействую. Хорошо? Давай. Ну будь молодцом. По Ко мне спрыгни, будешь молодцом. Ладно, тут уже не о чем говорить. Что? Дублокоса! Вот так как? А как слилась? А как слилась-то наша кровать? Понять не пойми. Как? Как ее слили? Как кого-то слили? Я вообще не понял, как ее так слили. Вы сами только что поняли, что это произошло. Ой, что-то связано с этой башней обасовной. Я не понимаю, что это такое. когда даже кого-то слили? Не может быть. Тупо реально вот как ее слили даже никого блин не было никто к нам даже не подстраивался у меня самих В общем, не понять ничего другой раунд Не, реально ничего не понятно что произошло и так что ли я не знаю есть ли такой чит который позволяет блин перевоплотиться невидимку и все расхирать я вам собачу может быть это зачем который там был потом пересмотреть видео его ник. Может его заявить постать можно. Не знаю. Что-то надо сделать. Потому что его не было нигде. А там, где зелень невидимости нету. А, вот это моя самая любимая ката. Я на ней всегда всегда побеждаю. Всегда. Тем более 6 человек. Тем более я знаю одну штуку. Чтобы вообще никто не, не мог подкасаться к кроватям. Вообще никто не смог. Я эту штуку знаю. Просто взять и захерячить это сундуками. Это очень легко. Потому что лазить там. Надо сначала туда залезть, а потом уже поломать. Там вс заставить. Ну, короче, это слишком много железа потребуется. Ну, да ладно. Я это знаю, но, блин, пока они там стоят. Блин, а щел уже делает вот путь вот эту котловину, через которую, мне уже кажется, то, что нам жопа будет. Первый раз тут проиграю. эти мне нужно полутаться, кстати. Козлы. вот, Это... Ну ты, иди в обе. Мне ничего уже не дается. Кроме кирпичиков. И то по одной. И по ноль. Эх, чего там стал, я не понимаю. Ладно, я там пока что. всем не опомнился, Челбик. Мне тут вставать нужно. О! Отойдите, конечно, от меня. Узляй. Не тревожь ты меня, <связь> позаблая. Да отойди до от меня, узы, Бобик лицей. Да я понимаю, блин, у вас такая куча. Все время что-то тут хотите. Что-то, не знаю, а что. Уйди нафиг, уйди нафиг. Я уже весь на нервах, блин. Взяли, закупились и мне не дали. Так, так я могу спокойно три железа сейчас напить. Хабибумы. Ой, блин, какие то железы. Три голды. Так, я так стою. Так, вот так посередине стоим, стоим. И покупаем тут. Так, надеюсь, ник никто моё нажитое не тонет. Вот а то сейчас, блин, там голда еще полетит. Я как нару... Э, уйди нафиг, ты уже бронированный. Я не знаю, от чего. Я не знаю, надеюсь, нас никто не тронет. А то уже, блин, задудохались. Я уже не, и так уже под вопросом, кто нашу кровать тогда снес. Я реально под вопросом сейчас. Кто, когда, во что? Вах! Все, я теперь бронирован, но мне нужно одна голдишка. Валя! Все, я взял... О, еще одна голда. Так, все, берем вот Содик. Так, железо. Сейчас это все сложим. Так, вот это... А, вот. Все. Теперь еще закупаемся блоками. Все, у нас хватит уже. Купить себе лично. А ты мне все настроение испоганишь, подлюга, Ладно. А -а -а, все, купил. Теперь вот так. вот так. Ой, блин, погодите-ка, блоки мне то еще нужны. Все. Уи! Как мажор скинул. Ладно, я побежал тут пока что. Хреначится со всеми. Оля. О. Зопа. Зопа, зопа, зопа. А, не попадешь по мне. Давай. Блыстый. Ну ты ладно, я буду. Мы будем внутри. Блин, что-то меня так резко дрогнуло полетел в космос братюнька брателка вот моталка из кстати тут еще и внизу должно быть что-то такой блаженственное. Да? <coughs> женский Оп! кто-то тут ко мне там проберется а да, если стоял вот такой получится вот хитрить Хитрец такой, в общем. Просто сай мудрец. <с> чисто. Сама готова вылезти, они заползти не смогут. Я там плавал. Это кто-то такой. Такой маленький задюля. Это изд <с> ⁇ Спасибо, что дополнил. Залез такой наглый, главное. Давай иди ко мне. Ко мне иди, давай сюда. Если стоит, я тебе блоки дам. На, на, на, на, на. На тебе блоки. А, за. Ладно, давай ты сам поломаешь что Я пока что разберусь. Все надо сломать вот там дырочку, короче, проделать. Лично. Не знаю. Не там. Даже если чел сберется, то он помрет. Отлично. Мы там чел, тело, честно, сидим. Все. Так. Что-то тут Ай, ну ты что там делаешь? Буянишь. Аж не попадаешь, ну А так... Это еще тут кто? Он вылавил его прикончить. Выйти прикончить. Ну да ладно, что Я его что-то пожалело. Такой же увидел меня. Здравствуй. Он уже к нам идет. Нас столкнуть типа, хочет. Но ну, нифига подобного. Там невозможно нас скинуть. Давайте-ка мы сейчас к нему пойдемся. А. По своим обозначениям идет. Да чтоб вас там такие жиртенькие! Кстати, он к зеленым провался, Надо живо, живо его расхератить. Прывать его самобуянство. его самобуянство. Прерываю. А, что? Все его наказали. Его жестко наказали и доказали, что меня нельзя доказать. Все, я тут от Все, все, моя точка была. Но сплыла и не доплыла. Так тут колодь такое малавка колоть безит. Надо его быстренько потушить. Потушить быстренько. вся его быстренько потушить. Какой-то чел хакером назвал. А зазинг. ч опасно туда ходить. Ч-то я, я пацаны. А, ну ака иди-ка. Иди-ка сюда, индиго. Вот обламинга. Ицо. и так, ты так заздыс! Ты так за вместе. Он так заздал вместе. Мой с сейчас порваться, Не, я очкую. Я что-то Ай, больно! Не надо не трогайте меня. Что-то очень больно. Пож не то что больно, аж сильно больно. Вот вот то и не трогайте нас. <св�> вот ваш там этот идет щелбик. Его потушили, к сожалению вашему. Повелению. Что это такое? Все, моя личность плыла. Я там посидите, Я тут сам Я что-то своего завел? Ладно. Слушай, ты! У меня кирок нету. А ты тут еще наш заперешь. Козеля. а а беги Беги-беги-беги-беги. Ничего. а Ох. Оп. Вс ⁇ я еще живой. Беги, беги, дропай. Беги, беги, попай. Не, нельзя просто сейчас тут просто умирать. О, а, мне бы хелпу. Хелп. Заны хелп. Хелп. Хилп, хилп! оп не попала <смех> вот лох что обосулись а маленьких кигулись чебуреки ну, в дубы чё там это мать не будут танковать своей жизнью меня с двух сторон обстреливают ясно я тут короче зароюсь под свое блин влияние я же, блин, такой кемпер все-таки. А. Все. Жду приходу. Когда кто-то придет. Когда кто-то придет. И не дойдет. И не подойдет. Вс ⁇ беги, беги, беги, беги. Беги. Не попадет. Все, я тут бежал, пацаны. град стрел. Так. Что-то нас. О, оу Ничего не говорили про Луки. Вы мне не говорили про Луки. Вау! Что-то новенькое теперь обманывать игроков. Что-то луком. Слишком непопадливо стреляется мне. Ладно, давайте-ка. О, кстати-ка. Оп-хоп. Оп-оп. я вот так. Так. Все, мы побежали вот так вот. По чупа-чупсикам. Маленьким фигупсиком. Так. Вс, я иду, я иду, я иду пам Оп. Пацаны, пацаны, пацаны, я тут вас как-то прикрою, а теперь я начинаю строить западные творения. Главное, <с> стелл до нас потом потихоньку не будет долетать, если мы так продолжим подниматься. Они не смогут наш прыжок сделать. Опа. Больно, все-таки попал меня. Так, быстренько соединим это все дельцо. Все продолжаем. Блять, больно. Он привык к этой физике немецкой, блин, а? хер попадет. Теперь пора... Сейчас вот эту стеночку. Не ясно, не пойду. Сейчас сделаем, блин, воздушный замок. Да чтоб тебя! Какой, блин, желтый? В общем, кто-то сейчас у нас умрет. Все, нам... ух нам пупок, если кто-то сейчас из нас умрет. Мы уже не зарашим. Так просто. Оп. Вот так. Что-то он с задержкой. Блин... Да что, по вас? Что за луки такие косые? Чуть-ка пониже, что-то чуть повыше. Все, попал. Позазаза. Сейчас поедем, будем отстреливаться. Так повыше. чуть пониже. Чуть-ка, блин, не знаю как. Чуть-ка вообще невозможно. Оп, попал, все-таки. А вот так пониже. Оп, теперь я обстреливаюсь. Все. Мы сделали такое окошко, с которого они не могут простреливать нас. Им трудно, но они могут попасть. Все, если я сейчас отойду так назад, то они заколебутся, колебутся попасть. Так, на. Допрыгался. Да, все, я тебе раздаю то самое. Хочу, то не хочу. А, ну, Так, вот этот верхний, он по мне не может попасть. Потому что стрела через вверх будет летать. И она вот прям вот туда будет попадать все таки По моему мнению. А ну приди ка сюда. Эх, хехех, чуть ли не попал. Так. А главное то, чтобы наши сейчас не слились. Так просто. Если они сольются, то волны идибилы. Честно. Не честно, нечестно, а нефтенестно. А, этот еще раз хочет. Стреляться. Ну ладно, еще я из окна тогда буду стрелять. Чё? Интересно? Хо-хо! Лох! Бился, блох! Что? что этот чел делает! Я не понимаю, что он там забыл. Что-то, блядь, забыл. Ну ч, блин, а? блин? Такой блин страшный? Га а где мой того то? Ну там. А, ладно. Отбиваюсь. Как могу. Как самый могущественный блин козьёль. На вали с моих владений козлина. Че выбилась, блин, отсюда? Сейчас у хер попадет по мне. Да, сейчас. Блин, охреневшая рожа, конечно же. Так, что я зарылся тут. зай яй яй Я его чуть ли бы не замесил. Ладно, всем спасибо за просмотр, пока.